Эта песня, нельзя сказать точно, кому она посвящена, разведчику, который оказался за рубежами Родины, или контрразведчику, который оказался примерно там же. Потому что служба контрразведки присутствовал везде. И второе главное управление ФСБ, и первое главное управление КГБ, это сейчас называется внешняя разведка, без контрразведки, как и без разведки. Во всяком случае тот генерал-полковник, который мне рекомендовал в 1974 году, в 1975, по-моему, да? светлой памяти, он мне говорил, не переживай, говорит, тыгр, я высшую школу закончил, ты попал. И попал в контрразведку. Были кто-то, сразу в разведку ушли, значит, ну а я в контрразведку, говорит, не жалей, все равно ты говоришь, это говорит, азбука, без нее никуда, как в русском языке. Ну да, через два года с половиной я полгода мечтал. Не, не, не Афганистан имею в виду, а в первом главном управлении. Я ничуть об этом не жалею. В какой безразлично стране заграничной, В одном из огромных?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 Придут к ним и скажут, Он долг выполняем, Погиб как герой, А просто однажды Придут к ним и скажут, Он долг выполняем, Погиб как герой, В какой безразличной стране, заграничной?